Ну, вот, Роман просил записать тебе видео. Вот записываю. Короче, решил пробурить я скважину себе самостоятельно на даче. Никогда раньше этим не занимался. Даже представления не имел. Полазил в интернете, в ютюбе. Ну, в общем, поизучал материал, как бы, скажем так, подготовил. Всю конструкцию чем бурить как чё посмотрел много роликов, роликов столкнулся с такой проблемой что в волгограде сетку купить для скважины для фильтра оказалась проблема и либо есть она метр на метр продается либо на птичьем рынке можно купить отрезок за 2000 рублей как бы головного плетения нержавейка но это ну, как бы дороговато для бюджетной скважины, я так думаю. Вот хорошо нашел в интернете на ютюбе, Роман Карпухин, у которого заказал сетку. Сетка вышла дешевле софрового привести Почтой России, чем купить на птичьем рынке в Волгограде. Ну вот попробовал. Сейчас продемонстрирую. Вроде получилось. Свои нюансы, конечно, есть, но в это надо вникать, но. Что получилось, то получилось, как бы. Вода идет. Это напор от насосной на станции. Вот завелась станция. Сейчас напор подубавится, конечно. Но факт то, что вода идет. Вода чистая. В процессе бурения Звонил Роману Консультировался Молодец, красавец Не гасился От, ну, Отвечал на вопросы Благодаря ему, в принципе А то бы я еще, наверное, метр на три Начал бы бурить, искать Крупный песок Оказалось, водоносный слой в мелком песке Короче, Роман, респект тебе Давай, удачи на скважинах Спасибо за помощь